друзья всем огромный привет и сегодня я хочу поделиться с вами одним небольшим лайфхаком история такая у меня полетел ssd диск пришлось переустанавливать все программы в том числе и по обработке фотографий и я столкнулся с такой неприятностью в lightroom когда вместо изображения я наблюдаю черный экран переустановкой программ это не лечится и сейчас я вам покажу как это дело исправить буквально за полминуты давайте перейдем в lightroom вот такое безобразие мы с вами наблюдаем причем он не распознает именно raw файлы если у вас в ленте находятся файлы с другим форматом например тиф то они отображаться будут как же избавиться от этой проблемы все очень просто идем вправка предпочтение на английском у вас будет как preferences в появившемся окне выбираем закладку производительность В верхнем левом углу видим камера roll использовать графический процессор и по умолчанию вот у меня он установился автоматически я захожу в закладку и кликаю выключить и случилось чудо кликаем окей и теперь наши фотографии отображаются. Если это видео тебе понравилось, поставь лайк. Тебе не сложно, а меня это мотивирует на создание новых видеоуроков. И не забудь подписаться, чтобы получать уведомления о новых роликах, в которых мы будем разбирать очередной способ создания красивого и эффектного изображения. Если ты впервые на моем канале, не забудь перейти в мой инстаграм по ссылке под видео, и после подписки тебя ждет набор моих авторских пресетов Universal. На сегодня это все, друзья мои. Интересных вам сюжетов, красивых фотографий и творческих высот. Всем пока и до новых встреч!